Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Нина Шведова. Немного о себе. Я живу в сибирском городе из Китиме, недалеко от Новосибирска. Я пенсионерка, очень люблю путешествовать. У меня шестеро очаровательных внуков. И очень хочется, чтобы они были счастливыми. Вот и поэтому я пришла в интернет. И вот совсем недавно я нашла для себя уникальный курс по автоматизации и продвижению любого бизнеса. Самое главное, оплату этого курса можно сделать после получения, получив 100% результат. Мне очень нравится, что в очень хорошо поставлено обучение. Каждый ролик помогает освоить новую ступень по продвижению своего бизнеса. На днях прошел закрытый вебинар для новичков, который провела наш наставник и тренер по обучению Елена Туманова. Мы получили ответы на все свои вопросы. Как заработать уже на первом этапе, если у партнера активация пока только на одной площадке? Как отвечать на возражения? Какие действия нужно делать каждый день для того, чтобы достичь результата? Я очень благодарна за полезную информацию, которую нам дала Елена. Я только в начале обучения, но уверена, выполняя все рекомендации Елены Тумановой, результат не заставит себя ждать. Мне понравилось, что идет командная работа с новичками. Лично я услышала для себя очень много нового, что поможет мне на первом этапе продвижения бизнеса и обучения в уникальном курсе смартфоне. Я еще раз хочу сказать, Елена, большое спасибо за информацию, которую вы дали нам на вебинаре. С нетерпением ждем, ждем новых. Ну а вам, друзья, хочу пожелать благополучия и процветания. Вас заинтересовало наше обучение? Смотрите под роликом все мои координаты. Пишите. Помогу разобраться. Вам всего доброго, друзья. До свидания. Пока-пока.